Конечно, я ставлю их глубже, чем края лунки миллиметра на три как минимум, ставлю глубже. потому что, ну да, есть уже опыт, что происходит атрофия. Конечно, да. конечно. И меня абсолютно не смущает, что я большие лоскуты мобилизирую для этого, да, потому что там, конечно же, большие дефекты получаются, слизистые. То есть, вы Да. Ну, приходится прям детально. Я, я все ушиваю. Все вообще в чистую не как там не нет. А я что? не работаю этой методикой. Я еще раз сказала, да, это просто мой выбор. Мне очень нравится ну, потом. Надо да, на этапе раскрытия импл... mm -hmm. да, имплантатов и на ФДМах я моделирую так, как мне это нужно, потому что все равно эти вот размазанные ткани, да, как, ну что мы удаляем? Мы ж не удаляем здоровые зубы своими, да, под имплантацию. Мы удаляем всякую разруху. Ну, а Печально, ну, да. Перегородку, в основном. но так удалить, да, Я стараюсь угодить доктору, который будет потом. Работать. Нет, У -у -у. но более, конечно, в каком-то выгодном ортопедическом положении. Это зависит от того, как, как зуб добывается, да, что вот кто на хлунка кто вообще может выглядеть. Я очень часто использую компрессионные методики при установке, особенно на верхней челюсти, не сверлом, не с да а с я очень много mm -hmm. работаю, потому что верхняя челюсть, особенно, например, зона 7-8, да, на ну, вторых-третьих малярных, она является, конечно, там 4-й класс костной ткани. И не до последнего уровня? Нет, костный тоже. Ну, стараюсь вообще, я даже, в общем, мало, честно говоря. И если он заходит туда... Я иногда на этапе, вот, ну, как бы, по, это, по сути, как выглядит, что две трети имплантата я уже поставила, потом я постепенно начинаю просто по периметру высыпать, Чуть-чуть этой крошки и закручивать уже. Ну, это именно для того, чтобы она уплотнила вот эти такие расходящиеся воронка. Когда у меня такая воронка именно наверху. А если у меня такой четкий какой-то канал и, и переимплантный канал, который это сверлила. И ушили уши, свои. То есть, все, на сбузке оставили уши. Да. Я очень часто так и делала, не знаю, мне... так все равно кость из этого сгустка, она не образуется, зачем туда добавлять, если все хорошо, если это какой-то молодой. Единственное, что, ну я его не перетягиваю, как на перфорациях, там вы имеете в виду сообщения? Ну да. А там же немножко методика другая, там щечная ножка, которая должна была вообще со щеки это выкраиваться, было. да, вы помните? Эти, э, я Забыл автора, это наш московский mm. профессор придумал. It's вот Filator? нет, а там филатовский стебель, это с другого места, это санкт-петербургский профессор был, а здесь ножка филатов это с груди. Нет, я имею в виду. Это для пластики лица. Да. То... Ну, естественно, не щеку я пере... перемещаю, да, как там при граням. Ну, а раз. просто слезисто, да, собственно, вот этим через мукогиневальную границу десну э сближая. Но иногда широкие, достаточно Очень широкие достаточно бывают. От, да. тоже берет. Да. Ну. Нет. Но я вам могу сказать, что я пластикой на этапе установки имплантатов занимаюсь в основном в фронтальном участке, а все что ну, до первых, вторых ну, премоляров, а все остальное на, на поскольку дальше. я устанавливаю формирователи вторым этапом. Я делаю перемещение по палаче, вот эти вот все, формирование сосочков уже вторым этапом. Мне это, в общем-то, не несложно, это более такой, с моей точки, прогностичный вариант. Потом я раскрываю имплантаты, я вижу уровень кости, какой у меня образовался, да, потому что на томографии это не всегда достоверно, они фонят очень здорово и не всегда корректно отображается вот зачастую. Придешь, смотришь, боже, что это у меня облез такой имплантат какой кошмар, ты раскрываешь он весь кости. Ну то есть это частая история, да тоже все знают они. Вот поэтому я профилактикой занимаюсь во фронтальных участках почти всегда и в области премоляров верхней челюсти почти всегда, потому что там зона, да, и, во-первых, эстетическая, во-вторых, там тоже зона напряжения, вот о то, том, о чем вы говорили, контрафорсов, и дополнительный создать им объем никогда не мешает. Вот, и поэтому там да а в области других каких то боковых зубов я не делаю на этапе установки имплантатов еще и мягкой тканы там и там такая то если это одномоментное удаление там и так такая травма уже и такое количество все-таки дефект такой большой мне кажется что этого достаточно надо зажить и потом уже все ткани можно переместить одним движением без всяких свободных лисневых трансплантов. А мы вот об этом сейчас и говорим. Да. А потому что вы же не знаете, как в итоге сформируется все это преддверие, как где будет выглядеть слизистая после перемещения и так далее. Меня, в общем-то, сильно не смущает, поэтому я работаю таким методом это не показания к действию ни к чему это просто я думаю что все взрослые опытные они все работают как им удобно значит ну, от неприживление имплантата переходим к очень частой истории заглушечным переимплантитом возникает они как правило спустя месяц после установки имплантата и могут жить себе спокойно до 6-7 месяцев, ну, по сути, до раскрытия импланта, да, когда у нас наступает второй этап имплантологического лечения. Что с этим делать? не трогать ну, укази, что да укази. я считаю что первые четыре месяца не надо его трогать точно там получит, чего угодно делает. если болевого синдрома нет если это не отторжение да такое вот классическое с более там делами именно имплантаты если это заглушка она никак не беспокоит она просто побаливает может каким-то там маленьким свищиком выйти я назначаю антисептик 02 хлоргексидин прокалываю зомдом и отпускаю пациента, потому что трогать заглушку имплантата в этот период нельзя. Вы находитесь на пике резорция при имплантной зоне, да, начиная с первого месяца. Да, и у меня был такой опыт, я решила тоже открыть, сейчас промыть, все это почистить быстренько. Ну конечно, конечно, я его и достала вместе. Это было полтора месяца, как раз, ну, все закончилось хорошо в итоге, но у пациентки, да, продлилось лечение вместо 4 месяцев на 8. Поэтому, ну, в общем, я советую вам не трогать это. У докторов, а которые, да, там, где была кость, а верхняя часть все равно или ножи не подвижность? Нет, у меня будет. Месяца, да, да нет, я переставила просто имплантат, у меня нет? выкрутился имплантат. он да. угу. Нет, у нас идет смотри. Вы имеете в виду, если я выкрутила, там ничего не интегрируется, он просто заживает. А если мы не достали? Не трогать, Не трогайте. А через месяц еще большая резорция. У вас от 4 до 8 недель пик остеорезорция в области импланта. Правильно? У вас еще большая будет резорция. А потом у вас начнется наоборот. 8 недель, вы уже пропустите. Ну, я так не делала. У меня никто не подвижный. У вас а считается сколько нормальной реакции? Не нижний, вы же понимаете, что нету и никакого не там процесса интеграции и регенерации, что, -то что, -то что, -то что -то это механическая стабильность? Но вы работаете же с ФДМ, это вообще не ваш случай. Нет, Если не было пластики, там через неделю он уже видно не давал подложку, когда Грубо говоря, в течение месяца уже работа сдается. То есть через три месяца все пацаны станет мы говорим о не челюсти. Вот потому что а тут вот на восемь недель получается и костиоризорцев. Ну вообще, да. А это не планы, я говорю. А это нет, я могу у вас имбанные неподвижно и закручиваются спокойно. Вы помочь. понимаете, что вы их вот на какую установили их а, стабильность? Ну вот установили. Да. 40, ну так вот а в этом. У вас же компрессия идет, поэтому они у вас, конечно, будут стабильны. А то, что там идут параллельно процесы, ну, а на, на 35. Не нет, 5, мы тут возвращаемся. нет, подождите, давайте говорить о разных ситуациях. У, у меня на России, да, у не не и на 75 есть торг. Я иногда и на 75. Нет, да у меня есть, исследов... есть работа и на 75, и на 45 есть.